Привет, друзья! Сегодня приготовим с вами мясные колобки со сливочным картофелем и грибами внутри. Это очень вкусный гарнир, делается он несложно и можно приготовить впрок, можно даже заморозить и запечь по необходимости. Из этого количества у меня получилось 8 крупных таких гарнирных колобков. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности и затем его растолочь. Поджарить на небольшом количестве растительного масла лук и добавить к нему грибы. Все это вместе поджарить немного и затем добавить немного сливок, где-то 1-2 столовых ложки. Все это вместе протушить до готовности грибов. Свинина очень тонко нарезается и затем отбивается. Так как свинины было немного, разбавлю немного куриным филе. Точно так же нарезать и отбить. Сделаем соус. Из того, что осталось в холодильнике, немного сливок, немного майонеза и специи по вкусу. Конечно же, соль не забываем. Специи у меня здесь набор для мяса. Вот такой вот красивый соус получился. В небольшую пиалу укладываем пленку. И как бортики выставляем тонко отбитое мясо. Смотрим, чтобы нигде дырочек никаких не получалось. Все дырочки закладываем мяском. Смазываем уже готовым соусом, который пропитает мясо. Затем я добавила сюда немножечко сыра, этого можно не делать. И добавляю растолченную картошку, перемешанную с грибами. Можно уложить слоями, если хотите. Вначале грибы, затем картошка. Уложила на дно еще небольшой кусочек куриного филе. И зажимаю вот так вот бортики и пленку. Получается вот такой колобок, который не распадается. Накрываем это фольгой. Но не забудьте для начала смазать еще сверху остатками соуса. Чтобы мяско промариновалось и поджарилась сверху. Запекаем при температуре 180 градусов где-то в течение около минут 40. И затем открываем, смотрим, чтобы поджарилось. Открываем фольгу и поджарим до красивой румяной корточки. Это правда очень вкусно, очень празднично и очень легко. Ставьте свои пальцы вверх. А с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.